Хей-йоу! Hey, Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Юбаки, и с вами, как всегда, ваш Сантьяго. Сегодня я начинаю прохождение демо-версии игры под названием, как вы видите, Gravewood High. Я не знаю, что там происходит, но по слухам, в какой-то там школке, где-то там, начинают пропадать какие-то там ученики, и этого вроде бы никто не замечает, и наша с вами задача в этой игре выбраться наружу. Вот. Если ты приготовил для себя пару вкусных плюх и заварил крепчайший чаёк, тогда мы начинаем. Ну чё, посмотрим, чем бог не шутит, чем бог шутит, а чем не шутит, значит вот загрузочка пошла, значит у нас здесь вот как бы есть... Э, что? Найдите коробку, нажмите F, чтобы поднять. Вот эта коробка, я так понимаю, да? А, удерживайте right mouse boot'ом, чтобы бросить коробку и выбить окно. Это может привлечь учителя. А, то ты что? А что это? Вот и что. Хорошо, я, я, я разбил окно. Но с какой целью? Отыщите ключ от двери. Открыть ящик. F. Это что? Это ключ? Вот он ключ. Я подобрал ключ на FMTF, чтобы открыть запертую дверь. Все, я понял. Здесь. А, вот оно. А здесь карточные замки. Спрячьтесь в шкафчик для F для открытия и закрыть. Дождитесь, пока учитель уйдет и выбирайтесь. А, то есть вот такой здесь отклик. Здесь как бы надо все бегать, двигать, что-то делать, что-то брать, что-то выбираться, что-то куда-то делать. Так, давай посмотрим. Вот у нас здесь учитель есть, да, в очках. Интересно, молодой человек, который с фонариком, повторюсь, с фонариком в очках. Солнцезащитных, да? Пытается нас найти. Но, причем, я не могу понять, да, вот одного, что будет, если... Ну, если здесь загадочным образом пропадают ученики, то почему, по какой причине учитель к этому причастен? Мы такие шкалашки, эти, э, мы, мы такие нерослики, недорослики с вами, не нерослики. А, здесь можно все, абсолютно все перевернуть, прикинь, прикинь, представь. Так Да ты что? А, включаем свет, дабы посмотреть, что же здесь у нас все-таки имеется а, Здесь ничего абсолютно, есть глобус, глобус Так, глобус я бросать не буду, но двери открою а, Проверьте кабинет директора а, У директора есть свой кабинет, это естественно, это понятно, это абсолютно ясно А кабинет директора у нас где находится? Здесь есть еще три шкафчика А давай чекнем может быть, в них что-нибудь есть. Абсолютно ничего. Тогда мы пойдем вот сюда. Ломанем направо. Здесь учителя нет. Ооо, артефакт. Да ты что, используйте артефакт G для разрушения стены дверей. Ооо, ааа, fucking shit отпусти меня, не подходи. Так, а почему, а как он, а -а -а так, найдите ключ от коридора, так, так, так, так. Этот бич с красным фонарем уже бежит за мной. Что же мне делать? Он меня словил! Ну ты мразь! гадина! Так, найдите ключ от коридора, я понял. А, он уже... Прикинь, прикинь, что бич? А, и что ты сделаешь, бич? То есть здесь закрыл, он решетку поставил. Найдите ключ от коридора или другой путь восточное крыло. Вот так вот, да? Вот как оно работает. Хорошо, давай попробуем раздолбить. Вот, значит, так окно, в котором В котором не было окна. О, во-во-во-во-во-во-во-во. Все, убегаем. Мячик не смогли схватить. Есть артефакт. Я разбил стену. Запертую дверь, и он меня снова словил. Так, иначе. Так, подожди, нужно по стейлсу это сделать. Мои любимые игры, это же стейлс, ты в курсе, да? А, или она тут рандомно спауминсит, это все, не могу понять. О, понял, подожди. Понял, я подожди, понял. Я подожди. Оп! Но почему так? А, теперь здесь вообще окна нет, прикинь. Что за щит? Так, так, так. То есть мне нужно забраться вот сюда, да ты что? что за приколы и он меня спалил прикинь Он меня спалил так я заберусь в шкафчик может быть он сейчас просто уйдет и на этом все закончится серый экран Нашел, но ничего не получилось у него Он я нашел, но как бы решил уйти Так, я сейчас доберусь до, до точки отправки а, Подобрать предмет Ну черт, ну Подожди, а здесь уже нет ничего, прикиньте так. а где? Блин, он сзади меня Все, я сейчас найду его Слабую точку, так, там решетка Найдите ключ от коридора или другой путь. Восточное крыло. Вот он идет сюда. Мне-то что? Тут он идет. Зачем он сюда идет? Да, блин, ну. Да, ты что? А, он меня не заметил. Отлично. А, итак, и что же дальше тогда? Ну, каким способом нужно воспользоваться, чтобы пройти? Вот он здесь. Здесь, повторюсь. Я открываю дверь. Он по-прежнему там. Я спрятался. Я прокрался в шкафчик. Я прокрался в шкафчик, чтобы он меня не спалил. Я слышу его шаги. Но при этом, при всем при этом, блин, что ж так жарко-то, а? Фух, жаришка. Так, давай попробуем открыть, выйти. Так, вот он спрятался куда-то туда. Мы сейчас зашли в кабинет директора. Я правильно понимаю? Это в кабинет директора. Кабинет кого Директор а директора. А, Кабинет директора абсолютно ничего нет Хоть мне и нужно было пробраться сюда Но здесь же ничего нет Так, посмотрим Мало идет сюда а, Эта дверь у нас закрыта по-прежнему, да? Подсобка, коридор отсутствует Ключ А, подожди, вот здесь есть шкафчик? Ну, почему же он там? Меня до сих пор еще... Преследует. Почему это так медленно все? Это ты гонишь, блин, надо по стелсу это все делать. Так, дерьмо. Дерьмо случается. Понимаю, дерьмо случается, дерьмо происходит. Мы берем коробку, не разбиваем ей... Лицо учителю. Так, вроде получилось запрыгнуть. Это сразу... Это кабинет директора. О -о -о. Ну да. Ну давай, конечно же, иди сюда. Нет. Тогда постой, тогда. Бич. Ну и это вот, вот это того стоило. Это того стоило, недоработано все. Это в игре в этой. Надеюсь, от коридор или другой путь восточная. Мать его грязное, крыло. Так, вот он вышел с комнаты директора. Меня выгнал. Нахер. Дверь-то эту не надо открывать-то. Отойди-то просто. Отойди-то-та-та. От -а от Отойди-то-та-ти. Та-та-ти-то-та-та. Все. Теперь уходи. Теперь уходи. Уходи. Теперь уходи. Все эти стоялся, Это такая, ну, мать... Вашу... Говнина. Так, вот в коридоре. Есть ключ. На всякий случай, я сразу открою шкафчик. Опа. There, Jack, investigate... Так, привет, мои... My... Так. Тап, открыть сообщение. Тап, открыть сообщение. Открыл сообщение, спасибо, что прогрузил. Ага. Так, открываем шкафчик. Здесь есть артефакт. Я захожу в кабинет истории. А, в кабинете истории есть что-то, что светится. О, есть фонарик. Кайф. Матри. Выключаем свет и прячемся. Блин, он провалился сквозь стекло, рыбан! Ха -ха -ха! У -у -у -у! Дверь это не разбилась, кстати. Да это какая-то дерьмо. Какой... <смех> Ладно, я сейчас... Я сейчас молча попытаюсь пройти до того момента. Но у меня теперь есть фонарик. Кста, у меня есть фонарик. Чудо. Чудо и чудес. Да? ты что? А можно запрыгнуть? Фонарик выбросить. Это на правую кнопку мыши. Выбросить коробку. По коробке можно запрыгнуть на контейн... А можно запрыгнуть? Чё за... что за приколы? Итак. У меня есть отвертка. У меня есть отвертка, да? Отвертка я ничего не могу поделать. Так, зайца впускаем. В кабинете истории, по-моему, здесь открыть дверь. А, фонарик у нас уже... Кстати, у нас есть фонарик, который есть в этом кабинете. И, соответственно, нам сейчас следует только... Погоди, я... Заблута... Заплутал. Заплутал, маленья. А, здесь... Начинает биться сердечко. А, я переворачиваю все предметы каким-то хером. Не понимаю. А, м -м -м. И зачем это все, что здесь происходит? Выключил свет. Давай-ка чекнем. Где этот бич может быть? Так, он пошел туда. Соответственно, нам сейчас нужно артефакт. Я взял артефакт, которым я могу выбить дверь. Но какую? При всем этом-то, какую дверь? Шкафчик. Шкафчик, в котором ничего нет. Они подсвечены зеленым, но здесь абсолютно... Я закроюсь, я, пост... я пережду, я пережду этот момент. Пережду этот момент ровно там, где... От... Как в шкафчике, в котором я его открыл. Понимаешь, если я сейчас попробую выбраться из этого шкафчика, попытаюсь пробежать, он меня снова словит, а в этот раз, в следующий раз, у меня уже ничего не будет. Мы попробуем артефактом этим. Понял. Вот он пошел. А, вроде бы я научился вокруг него бегать. А... Так, вот он снова остановился. А, я должен в комнату директора пробраться, правильно понимаю? Ну, а типа, по-другому-то как-никак. Где? Какие рации? Какие рации, блин, пацаны, врубайте. С помощью болтореза можно открыть шкафчики с цепями. Ага. Так, вроде ушел. Дай-ка чекну инфу. Да, он ушел. Мы сейчас пробираемся, все. Опа, моему директор. А это что такое? дор пресс Понял. А, ключ я не нашел. Однако, смотри, я могу. Р... А, и он в этот момент меня слышит, да? Ага. Ага, найди способ забраться на вершину башни. Понял. А, звуки меня... Ми... А зачем такую музыку-то нагнетающую, да? Зачем она? Для чего здесь вообще? Подобрать ключ. Я подобрал ключ. А, дверь заперта. А, кабинет математики я могу теперь пройти, проникнуть, да, получается? Попасть туда. Ау! Тихо, тихо, Сань, блин, да... Да кого ты, блин, ну а... вы, Чего... говночист, блин. Да ты что, ну, ты... что за прикол-то это такой? Что то за приколы-то такие-то, а? Чего у вас тут за приколы -то происходят-то, блин, ну, камон? Что это такое это что? Продолжить игру. Продолжить игру, она забаговалась, прикинь, она просто вот такая вот, прикинь, еще и фонарик можно было выбросить, ну как бы, я понял, блин, я понял, что ничего абсолютно не понял, подожди, главное меню, давай, да, да, да, да, вы уверены, что хотите выйти, да, новая игра, да, я должен разгадать загадку, которая была здесь поставлена, так, найди способ забраться на вершину башни, а, кабинет математики у меня есть, а, молодой сюда идет, да, походу? Ну, плюс-минус. Так, подобрать предмет. Я подобрал предмет. Смотри, здесь все поменялось. Здесь все поменялось. Охренеть. Так, быстренько сюда заскакиваем. Посмотрим, может быть, здесь где-нибудь есть что-нибудь, что мне нужно. Вот тут ярким горит каким-то огнем красивым болтарез. Нашел еще один болторез. Он мне, к сожалению, абсолютно не нужен. Потому что у меня уже есть один болторез, который... What? Что происходит в этой игре? Есть инфа вообще? Те же этот ублюдок. Артефакт могу взять. Так, давай проникнем тогда сюда. Пойдем! Пойдем. Оп, меня сфоткало. Побежали, побежали, побежали, побежали куда-нибудь в далекий самый далекий шкафчик. Открываем, заходим, прячемся. Меня сфотографировали, блин, там еще камеры какие-то стоят, ты понимаешь? Там стоят какие-то камеры, которые фоткают, что ты делаешь, куда ходишь и все вот это вот. Ну почему это, ребят? Так, и вот он уже рядом, он уже где-то здесь, он меня сейчас по запаху учует. Я вспотел как свинья, вонючая, грязная свинья. Ну что за? На? Эй, ты, Давай, баба, баба. А давай, давай. Давай, идем сюда. Где он? Слышу шаги, не вижу, где он. Вижу какой-то фонарик еще один. На всякий случай закрою, мало ли. Вот он, вот он, вот. Понимаешь, на какой случай нужно закрывать эту дверь гребаную, гребаную гадскую дверь? Он Куда-то пошел. Так, надеюсь, способ забраться на вершину башни. А башня-то какая, ну? Какая вершина башни-то, блин? Все, он пошел обратно, нет? Уходи. Как угадать, куда он пошел? Так, я пробрался в новую комнату, однако здесь все... О, молоток есть. А молоток мне для, каку... для... для чего-то вообще? Нужен мне этот молоток? Этот. Да, игра еще забагована, нереально бегаешь тут. Понял. Не понял, блин. Лук инто захерд. Во, прикинь, шаришь. Вот это прикол, вот это прикольно, да. Я могу теперь пробраться в кабинет мать его химии. А, здесь камера. Камера. Где он? Слышу шаги, вот он пошел куда-то. Куда же он пошел? А вот это не химия? Химия. Я добрался до кабинета химии, но меня словил этот грёбаный учитель. Ну, че за дела-то, блин? ай яй яй яй Так, давай попробуем забраться, блин, снова. Здесь как бы рандомно генерируем моя локация... Давай посмотрю. Что там будет? что не Придет он на помощь ко мне, меня попробует убить или нет? Или как вообще это происходит? Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, Э, все забаговано Кроме того, что связано с моим э, Эти, с моей жизнью Артефакт Так, э, English you speak English, bitch? No. Так, мы спрячемся сейчас сюда За холодильником с газировкой Так, все, он пошел, отп отправляемся, отправляемся. Сердцебиение нам, ну, это неинтересно. Здесь, короче, э, есть какая-то камера, которая меня сфоткала. О, парк, прикинь, парк есть, парк, выход в парк, ничего себе, прикол, Пау. Это прикольно. Так, давай посмотрим, здесь на этой локации мне, походу, ничего не нужно. Нам нужно будет разбить стекло, но стекло я не смогу разбить. О, мне не понадобилось разбивать стекло, здесь есть чисто... А, что это? Здесь? О, о. Найдите ключ от лифта. Проверьте комнату охраны. Все, я нашел... А, нашел лифт. Можно забраться на башню, однако... Да давай-то я разбиваю все это дерьмо. Неудобно, очень неудобное управление. Очень неудобное управление. А, мы разбили окно. Открыли дверь. Зашли сюда, здесь есть ключ. От чего? От химии? От, магаз... От кабинета химии, по-моему, да? Дверь заперта. А почему эта дверь заперта, если я уже ее открывал в прошлый раз? Ну уж нет. Что-то какое-то тут дерьмо прям, происходит. Так, мы сейчас... Ну, ясно. Ясно. А вот это вот... Понял. Я все понял. Здесь закрыто, блин. Я испугался. Ну, камон. Он меня словил, что ли? Своим фонарем, мать его, гнида. Гнида, пошел вон. Отпусти меня, печь! О, хорош. Но я, правда, вы... выбросил молоток. А, здесь, я помню, был еще один кайф. А, молоток беру. Так. Что же мы имеем-то? Там была закрытая дверь. Здесь есть качели. Хорошо. А что? А что? Как? А как? Как он сюда забрался-то? мать вашу? Что это за игра бичевская? Я все. Если щ... если он меня сейчас ловит, если он меня сейчас ловит, я. А ну ясно. А он меня ловит, потому что я краб. Просто я я краб. Так какая же я крабина? Ах. Ах. Выбирайся! А почему нет? Что, окошки маловато или что? Вот, все отлично. Отлично. Шкафчик с чем-то подобрать. Фотослайд. Короче, ребят, эта игра, ну типа, она еще максимально недоработана. Ты упираешься, ты что-то можешь переворачивать вот таким способом. А что-то тебя упирает, и ты не можешь пробежать. Игра достаточно интересная для тех, кто любит вот такие замкнутые стелс, головоломки, хитряжопить и вот это вот все. Это все для вас. Соответственно, это не для меня. Ненавижу стелс. Просто не могу! Не могу играть в стелсы. Стелс-игры это не для меня. Все, я выбрасываю все свои. А... Мне теперь стало интересно, что это такое. Ладно, может быть я на досуге попробую пройти эту игру, а мы сейчас, а мы сейчас. чем мы сделаем? Всем рекомендую прохождению этой игры, если хотите сломать себе мозг, а я пойду отдохну и проветрюсь. А с вами был Йоба Гейм, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем пока! -у. In, In my heart, please, if I